Расклады, Поскольку здесь в апрелевке мы начинаем заниматься, только третье занятие, бой. Поехали. И посмотрим на реакцию бздительных бабушек. Уже не резинка, уже надо думать. Колющим ударом. Главное, ебнуть так, чтобы от души, чтобы аж нож согнулся. А если не попадете? Слушай, все, извини. Все нормально, да? С вашими ковырялками. Их выдают именно ноги. При выпадении кишечника и так далее. Вы можете это сделать, но о здоровье уже сейчас не говорим. Все очень критично. Давайте еще раз попробуем. Облавливаем противника очень просто. Шекс без причины, прежний Получите пароль. Тренируйтесь, практикуйте, наращивайте свой скилл. Как угодно, хоть зубами в него цепляйтесь. С вариантов Первая тьма. Вон он нож. Помним, нам нужна подрезка. Сезжаю, забираю, сюда покажу. Псих на рынке. Да бы поебало. Парни, поздравляю, теперь со всеми с вами надо общаться исключительно на вы. Вы пытались нас втиснуть в привычные схемы. Мы ломали законы футбольной вселенной. Мы шагнули в легенду. Отбросив сомнения, мы пришли. Навсегда мы поднялись с колени. Московское время. 13 часов 17 минут. 20 декабря, пока что все еще 2016 года. За рулем. Очень грустный Никита Александрович. Чуть повеселее на пассажирском. Сергей Александрович, Вадим Сергеевич, также на пассажирском. Едем забирать уже заслуженную премию наше Подмосковье, которую мы выиграли в ноябре этого года. Понимание вопрос. Никита Александрович, как думаешь, какое место займем? Нулевое. <связываем> Гран-при возьмем. Сергей Александрович, нам ничего не надо, у нас уже все есть. Мы уже свое забрали. Ну, молодцы. Придерживаюсь аналогичного мнения. Действительно, уже все давным-давно забрали. Нам и деньги перечислили. Мы их уже начали вкладывать в инвентарь, развиваемся, растем. Едем просто получить грамоту. Но стараемся отобрать у кого-нибудь за первое место. Спасибо большое. Очень важное участие. И, конечно же, мы сегодня поздравляем победителей. Давайте перейдем к награждению. Будем уже в процессе награждения слушать, комментировать то, что сделал. Спасибо. Итак, церемония чествования! номинация в движении начинается прямо сейчас, и мы приглашаем на сцену Василия Юрьевича Благодатина. Проект «Веселый детский досуг. Залог активных молодых людей». Это третья премия. И, собственно, Василий Благодатина. Награждается Журавлевка Вадим Сергеевич. Казачьего на живого боя в городе Апрелевка. Третья премия. С огромным удовольствием мы приглашаем на эту сцену Ларису Петровну Медведеву. Проект «Спорт для всех». Третья премия.